Я наконец-то купил кальян, который называется «Кальян». Сегодня я покажу, чем он отличается от оригинального наносмоука модели «Премиум». Вообще, на самом деле, на обложке здесь это модель «Куб» с острыми краями, не скругленные, но крышки есть. Такой модели мы никогда не делали, не производили. Да и внутри там тоже не эта модель, которая заявлена на упаковке. Их, оказывается, есть 8 цветов. Здесь она черная. В общем, дизайн откровенно космический у этого кальяна. Просто космос. Что в нем есть? В комплекте есть практически все, что дает «Наносмок» в оригинале. И пойдем по порядку. По порядку начнем с самого интересного. Это с корпуса. Если человек до этого никогда не, не пробовал настоящий кальян NanoSmoke, то он, скорее всего, скажет, что ну вот прикольненький такой, интересненький пластмассовый кальян. Этот кальян в два раза меньше, чем оригинал. Чуть позже я вытащу настоящий, после того, как мы посмотрим все комплектующие. И, ну так, сравним их рядом. В принципе, если его сфотографировать и не описывать масштаб, да, это все точно так же, как и у Nanosmok Premium. Uh, все точно так же у него вот клапан есть. Правда, он не такой, как у оригинала. У оригинала такой клапан был... В 2015-16 году. Мы его модернизировали после этого несколько раз, и он больше не залипает. А это залипает. Так что китайцы немножко не успевают. Всегда будем на шаг впереди. Дальше. Немножко видно, что дупло для чашки, оно, конечно, гораздо больше, чем клапан. И вот это вот выдает как раз по пропорциям относительно отверстия для чашки и вот самой длины кальяна. Ну вот что, кальян миниатюрный. Также вот у него вот это дупло для подсветки. У подсветки размер э, стандартный, и вот они попытались ее сюда запихнуть. Сразу же видно, что воды здесь нальется совсем мало. Это значит, что охлаждение будет такое себе. Но мы это все взвесим, измерим и посмотрим, чем же отличается оригинал от э, подделки. Так, что у нас еще здесь интересного? В принципе, все так же. Отверстие для шланга посередине, мы такое никогда не делали. И что же еще бросается в глаза? Материал. Он сделан из колкового материала. Что-то... Это точно не орг-стекло, как в оригинале, и не акриловый камень. Это пластик, причем какого-то дешевого сорта Так, значит, что еще про него сказать? У него почему-то отваливается днище и он становится вот таким. Причем это все отклеилось и сейчас держится просто на добром слове, то есть это, нету здесь никаких ни защелок, ничего просто здесь по периметру остался красный клей, тут все вскипело от этого клея и вот крышечка она является ну такой крышка декорная, так ее можно назвать. Толщина у нее примерно 2 миллиметра, то есть у нас самые-самые-самые тонкие кальяны, а оригинальный наносмок, у них самые тонкие стенки там 3-4 миллиметра. Вот, здесь это совсем легкая панелька, которая делает из этого кальяна премиум. Верхняя крышка не снимается, потому что она приклеена. Все, кальян испытали углем и... Он это испытание совсем-совсем не выдержал. Он сразу же начал течь. Он просто расплавился, его повело вот здесь. Так, переходим дальше к следующим комплектующим. Что там еще дали? Дали подсветку. Подсветка явно легче, проще, дешевле, чем оригинал. У нее вложена бумажка на которой напечатано то же самое, что в оригинальной подсветке. Резьба хуже, подсветка легче, и она не запустилась. Я пробовал разные батарейки, она так и не загорелась. Скорее всего, дело... Ну, в общем, вот очень сложно попасть в резьбу, и она издает страшные звуки при закручивании. Вот. Что касается пульта, пульт очень похож на оригинал, такой же, который мы продавали пару лет назад. Пульт с батарейкой. В общем, очень похожа подсветка, но это совсем не она, совсем не с той резьбой, совсем не то, не то качество пластика. Э -э, качество хуже. Идем дальше. Э -э -э, в комплект дают щипцы. Это щипцы размером с ладонь. Также в комплекте идет э, силиконовый шланг. Э, если честно, я удивлялся первые разы, когда ну, увидел цену на китайский NanoSmoke. Ну, как так возможно-то? Э, оказывается, это возможно за счет э, уменьшения до 1 мм толщины шланга. Здесь толщина шланга 1 миллиметр. Это прикольно, он, правда, заламывается сразу же, постоянно, кстати, в одном месте, вот, и он сильно пахнет, его отмачивали в воде, сейчас он пахнет уже табаком, то есть не так мерзко, но первое время он издавал страшные запахи, запахи это не плесенью, пал, не грязью, а какой-то резиной. То есть это не силикон, не медицинский силикон, как используется в оригинале, и его длина где-то метр. Вот. Так, мы его оставляем здесь. Дальше идет э, мунштук. Мунштук из алюминия, э, покрашенного в черный цвет. Он даже как будто бы и внутри покрашен в черный цвет. Э, он липкий. Мы умыли, в общем, это никак не отмыть, он липкий, видать, какая-то краска здесь страшная используется, от которой а, Монштук вот приобретает так, такие свойства. Вот, а, Монштук длиной где-то, ну, в общем, вот так вот он держится, и больше, и не длиннее он. В общем, он длиной, сам кальян ров, ровно столько, <laughs>, сколько меньше поддельный кальян, ровно столько же меньше, и его мундштук. штук. В комплекте также идет коллаут, который окислился и заплесневел. Он стал немножко каким-то белесом весь, внутри какая-то штука типа извести появилась. На нем тестироваться, конечно, не будет, но просто так... Для общего виду надо его показать. Что касается чашки. Чашка максимально интересная. Я вообще не ожидал такого решения. Да, китайцы, наверное, посмотрели оригинальную чашку и решили, так, надо сделать лучше, надо сделать ее глубокую, чтобы больше табака вмещалось. Но не тут-то было. Весь табак, который на дне этой чашки лежит, он не скуривается, потому что до него до него жару не дотянуться. Если в глиняной чашке там нагревается по периметру сама чашка керамическая, и жар идет вот так вот вниз, и потом он как бы снизу этот табак подогревает, то в силиконовой чашке такого, естественно, нет, потому что у него теплопроводность не такая высокая, а может низкая. В общем, тепло Проводность не такая высокая у силикона, как у керамики. И просто жар не достает донизу. И мы выкидываем потом нескуренный табак. Они выбрали более простую систему рассеивания воздушных пузырьков внутри. и Они сделали не... Диффузорчик с зубчиками, как у оригинальной чашки. Они сделали просто дупло, в которое вставляется вот такое решето, как для мясорубки. Решение интересное, но, но колхозное. Естественно, эта вещь потеряется рано или поздно. Также, когда 7 дырочек окунуты в воду, через них ну, немножко тяжело затягиваться. Но, опять же скажу... Идея классная. Плюс ножка массивная, через нее тепло передается от э, коллауда. Ну, не жара, которая подогревает табак, а именно такая теплота, которая э, кочегарит в воду. Она передается лучше к воде. В оригинале эта ножка более тоненькая для того, чтобы как раз э, воду не подогревать. В общем, китайцы эту, эту вещь не учли, э, просто сделали свой вариант чашки. Это все, что есть в комплекте поддельного кальяна смог и сейчас надо перейти на оригинал. Что же идет в оригинале в комплекте? Сейчас буду показывать также на столе, потом будем это сравнивать. Буду показывать вес, объем, будут цифры, будут факты. Поехали. Ну, во-первых, это, конечно, кейс. Uh, это деревянный кейс, который идет в комплекте к любому наносмок Он... премиум. Достаточно большой, он из дерева, и на многих моделях, которые вы встретите, есть уже гравировка, потому что за небольшую сумму производитель а, наносит а, ваше имя, ваше пожелание. Срок изготовления такой коробки занимается где-то на день-два на два больше, чем коробка из наличия, просто с нашим логотипом, но довольно-таки приятно получить такой подарок. А, вот так выглядит эта коробка. И она имеет два отсека внутри. В первом отсеке находится кальян, а во втором отсеке находится мультштук металлический. Это нужно для того, чтобы они друг об друга не бились и не царапали. В эту коробку помещается весь комплект. Здесь также и глиняная чаша может оказаться, и даже какой-то там минимальный набор табаков. В общем, вот в таком формате это можно встретить и отличить от не оригинала, оригинальный нано смог премиум. Так, идем дальше. Начнем с первого, что мне попалось под руку. Это оригинальный мунштук нано Он тяжелый, имеет удобную ручку, покрашен порошковой краской. Качественно покрашен этой краской. Имеет наконечник из нержавейки и удобно лежит в руке. Сейчас для сравнения их возьму и покажу рядом. Вот так выглядит оригинал и не оригинал. Вот именно так. Для пущего сравнения мы их сейчас взвесим. 30 грамм ровно Китай 141 грамм оригинал Дальше идет оригинальная чашка сразу же с виду ну силикон и силикон но она продумана гораздо глубже и усердней и ее разрабатывал человек который примерно понимает что с ней будет дальше и как она будет использоваться Сравним две чашки. Глубина. Это у нас расход табака. То есть тут мы половину выкидываем. Дальше китайцы сделали этот же бортик для коллауда. Молодцы. Хорошо. Дальше. Внешний вид чашки. Он матовый. И первые где-то пять покуров она пахнет... ну с жженной резиной или пластиком. В общем, она попахивает. В общем, и массивная ножка. Вот эта массивная ножка, которая состоит из двух частей, она будет кипятить в воду. Эта ножка, которая тоненькая, она не проводит тепло к воде. Далее, чашка, которая оригинал. Она имеет Одно отверстие это фанул. Вот эта же чашка, она имеет 7 отверстий. Непонятно зачем. Ну вот решили так китайцы сделать. Видать, у них есть уже опыт в таких классических силиконовых чашках. Для чего же нужна еще наша силиконовая чашка? На нее сверху одевается... Керамическая чашка Nanosmoke, и так это получается кальян более профессиональный. Керамическая чашка глубже. Керамическая чашка также имеет бортик для коллауды, я его чуть позже покажу. И чашка силиконовая выступает при таком тандеме улавливателем сиропа. То есть весь сироп, который вытекает из керамической чашки он попадает в силиконовую и при таком случае вода не красится в противный желтый или коричневый цвет когда попадают иногда листики или сироп такое ощущение что вода там совсем какая-то грязная мутная но в таком варианте курение гораздо чище. Следующий плюс. Между этими двумя чашечками находится небольшая воздушная прослойка. И это хорошо тем, что весь жар, который находится над глиняной чашкой, не проходит вниз, и вода меньше греется. Таким образом мы получаем достаточно комфортное курение, когда используем вот эту профессиональную чашку. Для выездов, для посиделок на балконе, для кальяна, который мы берем с собой в рюкзак, такая чашка естественно подойдет никто даже не заметит что там на 43 минуте водичка в кальяне становится немножко теплой вот. это уже такая более профессиональная вещь на керамической чашке курят профессионалы на керамической чашке курят люди которые хотят выжать максимум из табака это крепкие табаки чаще всего черного цвета у которых очень важно вот это вот температурный режим чуть выше чем у нежжа растойках табаков. И вот как раз для этих людей создана керамическая чашка. На чашку китайскую, естественно, это не подойдет. Это все свалится и никак не уплотнится. Не успевают за нами китайцы. Идем дальше. Есть еще один момент, про который следует рассказать, про оригинальную чашку. Она фанал не просто так. Она используется с переходником под фруктовую чашку. Так что, если вы хотите покурить на фрукте, то есть сделать половинку апельсина, в нем вырезать конус, туда запихнуть зубочистки, проткнуть это все насквозь, дальше накидать табака больше, чем обычно. В общем, заморочиться с фруктовой чашкой, это можно сделать с использованием нашей чашки и переходника. Сейчас покажу, как это работает. Мы должны вывернуть чашку. Вот таким образом, чтобы дупло стало чуть побольше. И вкручиванием вот таким мы туда засовываем переходник. Вот таким образом сюда теперь насаживается фрукт. Если есть желание покурить на чашке другого производителя, то используем резинку для чашки. Она просто одевается сверху. Но срок службы такого переходника при использовании керамической чашки невелик. Поэтому рекомендуется использовать оригинальную керамическую чашку. А переходник использовать для курения на фрукте. Оригинальный шланг. Он, так же как и чашка, изготовлен из медицинского силикона на платиновом катализаторе. Поэтому он блестит, поэтому он мягкий, он мягкий. Гораздо толще, чем китайский. Сейчас мы это все сравним. С небольшим усилием одевается на мунштук. И так они становятся цельной композицией. И вид имеют приличный. Теперь посмотрим, как это все выглядит у китайцев. В сравнении. Вот этот вот шланг который очень легкий и он ну ладно выглядит это все вот так вот так выглядит китайский шланг вот это оригинал он больше больше примерно в два раза он тяжелее примерно в три раза сейчас мы их взвесим он конкретно эта модель сделана из камня на ней сделана индивидуальная Гравировка с фамилией, датой рождения. По периметру также у этого кальяна тоже есть буквы. Они... Это, не... это не гравировка, это виниловая пленка. Вот так захотел заказчик. Дальше. Порт для шланга находится сбоку. Клапан секционный, съемный. Съемный. Толщина верхней крышки составляет 12 мм, толщина стенок 4 мм. Боковая стенка, которая загнута. И здесь он не состоит из корпуса прозрачного и двух панелек сверху приклеенных. То есть он состоит всего из трех частей. Это рамка из оргстекла и две крышки. Теперь взвесим их. Просто для того, чтобы понимать из чего делается оригинал, а из чего делается не оригинал. Он весит 2535 грамм оригинал. Подделка. 438. 579. То есть в 5 раз подделка весит меньше, чем оригинал. В 5 раз. Интересненько. Сейчас мы делаем облегченные версии. Это верхняя крышка делается из оргстекла. Вид имеет точно такой же. Тоньше эти крышки на 2 миллиметра, но колен все равно остается с теми же объемами внутренними объемами воды и воздуха, которые комфортны для курения. Подсветка. Подсветка имеет максимально приятную резьбу. Никакие листочки отсюда не вываливаются. Внутри сделано все максимально аккуратно. Имеется резинка, которая защищает от попадания влаги вовнутрь. Металлическая лицевая сторона. И опять же, очень удобно. Она и приятно закручивается. И пульт чуть-чуть другой по размеру с четырьмя режимами переливания. В общем... Выглядит это все так же. Вес взвешивать не будем. Просто гораздо качественнее и лучше сделана эта подсветка в оригинале. Померим, сколько воды влезает в подделку. Ну это все. 349 грамм. Тут смысла больше наливать нет, потому что мы этот сантиметр сверху должны приберечь для того, чтобы эта вода не переплескивалась через перегородку. 450 грамм воды. Теперь начинаем заливать в оригинал. Теперь смотрим, сколько литров вылезает в оригинал. Рекомендуемый сантиметр выдержан. можно даже еще чуть-чуть. Да. 1502 грамма воды. Ровно в три раза воды... Здесь больше. Это значит, что охлаждение здесь, соответственно, будет гораздо лучше, чем у подделки. Поэтому сравнивать их не имеет смысла, потому что один в три раза больше другого по объему воды. Да, на картинке они похожи, но на деле это реально маленький кальян, у которого абсолютно нет охлаждения. И он сделан из некачественных комплектующих. Есть кальяны в эту же цену, которые настоящие, с качественными комплектующими, просто без черных крышек сверху и снизу. Но это оригинальный кальян будет из оргстекла, который никто ни у кого не крал э, дизайн или э, общую идею. То есть это будет оригинал от производителя, от создателя. Поэтому рекомендуется все-таки брать именно его.